Екатерина Юрлова преодолели 4 этапа по 6 километров за 1 час и 18 минут. На дистанции наши спортсменки допустили 8 неточных выстрелов, но быстро закрыли мишени дополнительными патронами. Обсуждают сейчас и скандал вокруг Мартина Фуркада. Французский биатлонист нелестно высказался в адрес Александра Логинова, который победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Фуркад назвал его триумф позором, намекая на положительную допинг-пробу.